Друзья! Маткульт! Привет! А Миша! Да! Уже идет! Ну что, значит, ты участвовал в муниципе. Во! Муницип. О, муницип. В мижнаре и в муниципе. В мижнаре и в муниципе. Отлично. Рассказывай про оба, да? Будешь рассказывать? В межнарской информатике, но я вам, естественно, в другом ролике расскажу. Да, а сейчас будет в муниципе. В муниципе, короче, дали 2 часа и 8 задач. Понятно, то есть ролик, скорее всего, будет долгим. Так, ну давай. Задача номер один. Папа их еще не смотрел, находится. Да, я вообще ничего не видел, на этот раз абсолютно прям вообще не видел. По кругу выписано 16 различных натуральных чисел. Значит, ну вот какие-то числа по кругу. Давай 8 нарисую, чтобы было удобно. Так. Вот, их тут 16. Да. И они все различные. Да одно из которых равно единице. Да. одно из которых равно единице. Ну, допустим, вот это число 1. Да. Любые два соседние числа отличаются либо на 10, либо на 7. Ой. Ну, то есть, понятно, вот тут разница, допустим, 10 абсолютная, тут где, например, 7, ну и так далее. Они все отличаются либо на 10, либо на 7. А -а -а. И вопрос. Какое наибольшее значение может принимать наибольшее выписанное число? То есть нужно максимизировать… Максимум. <соторг> Максимум, да. По всем конфигурациям. <соторг> максимизировать… <соторг> Максимум, да. Максимум. Максимум, <соторг> -максимум. чисел максимизировать по всем конфигурациям вот. этих чисел. С Например, Давай, Например, если попробую. бы числа не были различные, Но... мы бы могли записать 1, 11, 21, 40, и и и 31, всё, да. 41, 31… 21, 11. Максимум 41. И понятно, что больше нельзя. Вот, Но числа неразличны. Да, да, да. да, да. Ага. Так. Uh, uh, Думайте. Либо на 10, либо на 7. Думаю. Думаю. Так, либо на 10, либо на 7. Нужно залезть как можно выше. Да. 16 чисел, да? Да. 16 чисел либо на 10, либо на 7. Так, ну-ка попробуем. 1... 11, 21, 31, 41, 51 и так далее будет, сейчас 1, 2, ну хорошо, 61, 71, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, да. А, многовато уже, так, 7, 60, да, делим на 7, примерно столько, да, то есть если я буду вычитать теперь, 61, ну не делится на 7, да, не делится на 7, не получилось, да? А Я надеялся, сейчас пробежимся. Сюда, да? 6 раз сюда и 10 раз сюда. И попадем, да? Но не получится так. Так. Сейчас вообще хотя бы один пример надо создать, когда это вот... 71, кстати, делится на 7. 71. Разница делится, но получается их тут слишком много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и здесь посередине будет 9, да, как я понимаю, чисел? Ну, сколько-то там. 8 здесь, 9 там, будет 17. Вот если было 17, то можно было бы сразу сказать точно, чему... Мне а... кажется, не... мне кажется, по... даже побольше должно быть. А, подожди. Потому Нет, что... а, можно же десятку один раз, а семерку, а потом десятками. Блин! Стой! Можно же семерку, а потом опять десятками. Так. Так, я идиот. Так, 81. Сейчас, сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? Сейчас, раз. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh -huh. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. Вот восемь. Да, восемь здесь. Так, ну, если я сделал восемь здесь, то я <ккккк _> вернуться... Восемьдесят один я уже не могу. Uh, да. Никак. Значит, соответственно, вот, семьдесят один. Так. <ккк _> Хорошо. Семьдесят восемь. Так. 68, 58, 48, 38, 28, 18, 8, 1. Тоже 17. Отлично. И сколько? Или 30? нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О! Ура! Очевидно, что это максимум. Все, да. Значит, как это решать? Ну понятно, что мы не можем взять все десятки прибавления. <как> да. Ну, очевидно. не Ну, максимальное число, которое мы вообще можем хоть как-то получить, чтобы мы могли вернуться назад, это 1 плюс 8 умножить на 10. Ну да. То есть 81. Но из него мы можем возвращаться только по тем же числам, как вот в этом примере. Значит, его мы получить не можем. Значит, у нас хотя бы одно прибавление будет семеркой. Но это, пожалуйста. Все, а этот пример уже есть. А, я решил сразу, сразу. Я сра, я сра, я сразу задачу решил. <свят> вот. И понятно, что это подходит. Поехали дальше. Задача номер 2 Ой, простите, девушки, uh -huh. я пошутил, да. Uh -huh. Я неприлично пошутил. Следующий так, давай вторую задачу. Итак, задача. Возьмем <свят> уравнение. Так. х квадрат минус х минус 2021 <свят> равно 0. Да. Так, причем, что там? Пусть альфа и бета. Альфа больше, чем бета, его корни. Тут написано ⁇ «действительные корни ⁇ как интересно. Ну, очевидно, что тут корни, ну, действительно. Да, да. Альфа да. больше бета, его корни. Итак, давайте напишем, сейчас будет жесть. А равно альфа квадрат минус 2 бета квадрат плюс 2 альфа бета плюс 3 бета плюс 7. Итак найдите собственно нас спрашивают вот да, это. наибольшее целое ну, число, ну, число не превосходящее целую а. часть а просто надо найти да дерзайте Ну это просто целая вот часть А да почему-то да. называют целая часть А все целая часть А ну наибольшее целое число может, не превосходящее Может они думают Да так Um, alpha, uh, uh, uh, uh. У отрезательных чисел, кстати, целая часть, она в какую сторону идет? Тоже вниз? Да, конечно. Но, Но если бы она да, вот так по -моему, было написано, вниз. то, по-моему, к нулю. А, -а, а я понял, да, тогда, тогда да. хз, тогда хз, да. То есть, короче, окрупе… Ну, короче, да. В общем, вот так. Так. <кхем> Все, so, ну да, выглядит как э, какая-то... Какая да, ну, взял, написал корни, и написал длинное выражение из корней и начал оценивать. Да. Это идиотский метод, явно. Да, ну, есть... ну потому что можно оценить корни, собственно, по теореме Вьетта. Тут ну да. примерно корень из 45. То есть альфа быть. плюс бета равно единице, да? А альфа бета равно минус 2021, правильно? Да. Ну отсюда понятно, что они примерно по 45... И потом вот это все считается. Ну да, -то да. То есть это как бы, грубо говоря, дебилизм. 45 э, и минус 44, грубо говоря, да? Ну, а, что то такое? Да. Ну, так, а 45 на 44 это 2020, 1980, да? Mm -hmm. Ам, 45 да. на 44 это примерно 20, вот это. Ну да, раз. то есть это 1980. Поэтому надо, надо сделать, чтобы было… Не, ну если хочешь, ты можешь написать просто… Нет, я сейчас я, я понимаю, да, но я не хочу Я, я не хочу, я хочу Пощупать еще есть, ага. Вот э, 45, если я пошел вниз 45 поехал чуть ниже 44 поехал чуть ниже Я увеличиваю или уменьшаю? Я увеличиваю, потому что я приближаюсь К корню из 2021 Таким образом а, uh -huh. Значит, соответственно, на самом деле Ответ такой, альфа равно 45 минус Бяка, там небольшая И бета равно Минус 44 минус Бяка небольшая, вот-вот, как бы, ну там чего-то такое. Да, да. Вот. То есть, ну там примерно, примерно сорок допустим, и... А, они очень, на самом деле, 2025 — это сорок пять в квадрате, да? Да. Сейчас. 2025 а — это сорок пять в квадрате. Сейчас. Интересно. То есть это как бы 45 и минус 45 сейчас. Ну, да. Ну, почти. Ну, да. В общем, что-то такое, да. 44,8, 8, там, минус 40, минус 44, 2, да. Ладно, давай не будем ну, заниматься а кризиской. Да. <свят> хорошо, поехали. Значит, мне нужно вот это. Да. А, так, альфа квадрат, ам, альфа квадрат, минус 2 в это квадрат. А, значит, я могу легко... Вычислять вот такие штукенции. Угу. потому что это симметрические функции. Да, я это я могу сказать, что это очень легко сделать. А, ну, по теореме, что симметрический многочлен э, mm -hmm. можно выразить через вот эти две штуки. Ну да. Ну то есть точнее не как совсем. Бы так. Альфа плюс бета, да. Альфа, ну вообще альфа плюс бета в квадрате да. здесь э, явно напрашивается, да? Альфа плюс бета в квадрате напрашивается. И оно явно равно, соответственно. Э, Альфа плюс бета у нас единица, то есть это один. Да. Поэтому на самом деле можно сразу упростить его: это один минус три бета квадрат да. плюс три бета плюс семь. Да? Угу. То есть это восемь плюс три бета минус три бета квадрат. Да. Но вот это уже как бы. Это уже полегче, потому что ну, теперь мы можем, и, в общем-то, наверное, и с корнями просто разобраться. Ну, как бы, да? Почему бы нет? Ну, то есть, так, и, и неужели можно еще проще? Да. Ну, короче, как я рассуждал? Явно, ну, все это можно добить уже сделав. Б. наверное, да. Б это... Вот. Как один я сделал? минус корень из 2021 пополам? Вот, это Б. Да. Ну, и здесь там... Да. Ладно. Короче, что я хочу сказать? Я подумал, вряд ли это задача типа тупой многоуровневый счет. А Но. ничего кроме теоремы Вьетта нам неизвестно. Но теорема Вьетта ну, да. это как бы main идея для кучи задач на квадратное Но, уравнение. Конечно. Давайте попробуем ну, что-нибудь сделать. Давайте напишем. Значит, у нас на самом деле есть вот эта штука. Ну да. Давайте. Ну, это сразу, да, мы, вот, это, это да. правильный шаг да, был? Ну да, понятно, что тут полный квадрат выносится. Ага. Вот, значит, мы знаем, что альфа плюс бета равно одному. Да. Ну, хорошо, давайте напишем, что, что альфа – это один минус бета. Можно. Вот, а еще мы знаем, что альфа бета – это минус 2021. Ну да. Ну, давайте подставим. Получаем 1 минус бета на бета равно минус 2021. Да. А. То есть бета на бета минус 1. Ой! Равно 2021. А -а -а -а. Все. Оп-оп-оп. Хоп-хоп. А вот эта штука это что? <си> это, собственно, 8 <си> минус бета на бета минус 1 на 3. Вроде так. Ну да. Вроде так. Подставляем, узнаем ответ. Ну да. -у -у. Вот. Ну, Бу у меня он вроде -у -у. такой вышел, но это не важно. Там разные числа. Ну да, ну условия. что такое, да. А, то есть, просто оно все. Оно просто. Все это все решает, как. Ну, собственно, если бы а, это не а... была какая-то очень. Зачем они задача? запутали? Просто написали бы найти а. А, блин, найти а, ну напишешь, вот тебе а корень там из, из задницы. Да. Да, то есть. Ну там ну Ну короче это чтобы запутать все было. Круто. Тут еще вот это условие типа что альф меньше чем бета где-то я его писал. Вот. Вот, оно вообще не нужно. Ну, короче, смешная эта Шикарно, шикардос. <coughs> вот И такое упражнение на тереми, это Шикарное, нормальное да. Да, вот, А вот третья задача Вторую половину я не додумал Третья задача, это, конечно, да Я еще там запутался немножко Итак Третья Тодон Третья Напишем уравнение, <рит> синус К, синус К градусов <рит> равно синусу 283 К <рит> <K> градусов. Да. <рит> Уже очень хорошо. Да. Значит, пусть К1... Наименьшее натуральное число. Наименьшее натуральное, что это корень. Да, натуральное, но ноль не натуральное. Ноль не натуральное. Мы же не в шансове. Наименьшее корень. Да. корень... Так, и... Собственно, вопрос. Найдите К1. Это на 2 балла. Следующий вопрос. Пусть К2 натуральное, наименьшее... Большая К1. Тоже корень. И тоже корень. Найти К2, да? И еще на 2 балла найдите К2. Да. Невероятно приятная да, задачка. Да. Так. Синус. Так, хорошо. Синус 0 равен синус 0. Я тут еще и с формулой напутал. Синус 1 градус не равен синус 283 градуса. Ты хочешь так сказать? Синус 2 градус. Не равен синус 283 голоса, Ну, да? это мы долго будем. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. я просто сейчас нащупаю. А, да. Пардон. Значит, а, ну решайте. Самом, да, решайте. Ну, на самом деле, да, синусы когда равны? Да. Вот только так или так? Да. Это первое соображение очевидное. Да. То есть синусы, то есть либо у нас должно быть, что К просто равно 283 к, ну, там, плюс 2ПТ, да, плюс 2ПТ, да, целое, целое Т. Да. Так, либо, эм, либо К равно 2ПТ плюс ПИ минус 283К. Вот одно из двух. Что раньше настанет, то и настанет раньше. Да. Так. Так. Только с другой стороны. Но только пи здесь. Э, пи здесь. Пи, пи, пи здесь лучше заменить на 360. Да. Конечно. На 180 то есть. Где пи? Там? Нет. Пи здесь. Новосибирский отжил с гостиницей, называется спи здесь. Урала. Прошу прощения, девушки, извините, пожалуйста. Я Возь. больше не буду. Ну, собственно, кажется, на этом интеллектуальная часть кончилась. Ну да. Нам, Нам нужно посчитать вот это. Нам ну, нужно это, да. Давайте да. посчитаем обе линейки решений. Че у нас с одной да, стороны. 282к, да? Равно 360 т. Это первое, да? да? Это мы минус, мы минус сократили, потому что у нас в Т, понятно, можно сделать его отрицательным. Да, уйдет. совершенно. Вот. А здесь, соответственно, у нас 284к. Да. Равно, но только. 360 плюс. 180 Т. Plus, oh, 180, Наоборот. Плюс 3. Ой, плюс 360. Вот, ну, можно порешать. Тут. Ну, хоро... да, на... ясно, что решается дальше. Вот. Да, ну, конечно. тут, соответственно. Вот это число делится на 6 внезапно. А, в чей там делится, вдруг? Ничего Потому себе. что 2 плюс 2 плюс 8 Крой, это да. 12. Да. 47 Поэтому 47к 60. это 60t. Ну да. Это первое уравнение. А второе уравнение, соответственно, тут делится на 4, понятно. Получаем 71к. Это. 45 плюс. Да, 45 плюс 180. 90, э, 90, э, нет, 90, 90 да. t. Ну, здесь k делится ну, на 60. Тут на самом деле 45 на 1 плюс 2t. Ну да. А здесь k делится на 60. Да. Ну, здесь, соответственно, очевидное решение, что k делится на 60. Да. Э -э То есть 60. Вот, значит, мы получили линейку решений, что k делится на 60. Да, просто, да. Вот, теперь посмотрим на вот эту линейку решений. А 45 здесь... и 71 взаимно просто? Это вообще простое да, число? Да, простое. Поэтому нам нужно просто, чтобы 1 плюс 2t равнялось 71, но это, понятно, t равно 35. Ну или просто k делится Вот, на... ну, короче, вот это должно быть 71. Мы это можем достигнуть, это, если мы хотим взять наименьшее решение. Ну, да, то есть k будет равно 40. -50. 71 на самом деле m. Вот, и тогда просто 45 остается. Да, k равно 5. К делится на 45. Да, то есть, ну, k. не совсем так? Ладно, k равно 45. Но k равно 45 достижимо. И да? видно, что k равно 45 наименьше а k равно 60, оно меньше, чем следующее вот это. Да, да, да. То есть 45, 45 достигается при t равно 35, а меньше явно не достигается, потому что k делится на 45. Да, и получаем ответ: 45. Достигается, 60. Да, ну да, очевидно. Ну да, это просто. Ну, вот такая. Вот. Но это, я, классно, короче, ну, я запутался. Певает. Я сначала написал, что на самом деле пип пополам. Плюс-минус к равно 283. А, ты. Я понял. Не, не так. Да. Ага. Ну, потом да. ты рисал, да? Всё. Потом я исправил. Да. В самом конце. Так, давай четвертый пока. Итак. В сортирной школе. В спортивной школе. В спортивной школе. Занимается 47 человек, значит. Простое число. 47 Каждый из человек. Из которых либо теннисист, либо шахматист. Вот. Они делятся на две группы, собственно, теннисисты так. и шахматисты. Да. А никто не теннисист и шахматист одновременно, нет? Нет, делятся Либо, да. на две группы. Угу. Это... Угу. Шахматисты. Нет четырех. Известно, что нет четырех шахматистов, которые имели бы поров на друзей среди теннисистов. Uh -huh. То есть, если мы возьмем любых четырех uh -huh. шахматистов, uh -huh. Uh -huh. то хотя бы одного из них количество друзей отличается от другого. Да блин, это прям въехать, да, в это? Да. Нет четырех шахматистов, которые имели бы порно друзей среди несит. Да. То есть вот здесь, например, да. у этого должно быть какой то X, а у какого-то из этих должно быть Y, которое не равно X. Так. И вопрос. Какое наибольшее число шахматистов может заниматься в этой школе? Значит, шахматиста макс. максимизировать. Шена макс. Так. Ну, то есть, грубо говоря, 0-0-0 друзей, 1-1-1 друзей, 2-2-2 да. друзей, да? 3-3-3 друзей, вот так вот. Угу. И это можно, якобы, да? Но при этом 47 всего. 47 всего, значит, нигде нет 4 друзей. Да. Всюду максимум по три. Так, и как это, значит, нужно еще и графом устроить, да, как-нибудь? Ну, то есть, как бы то, что вот есть какие-то три. Как я выяснил: Знаешь, я узнал одно слово: Так. анахарет. Че? Леонидов рассказал мне слово, которое звучит так: анахарет. Кто это? Анахарет это отшельник. А. Я говорю, что? Анахаре? Что? Ну, короче, все ржали. Это было в Майкопе сейчас на, на, агу, на, этом, на экономиконе агу. Анахаред. Короче, есть три анахареда, да? Они да. явно ничему не помешают, если будут. Да. То есть, как бы, ну, вот они вообще не испортят вообще погоды. Интеграл uh -huh. в второго рода не портит погоду. Помнишь, песни Саватан, Саватан. Помоги мне сдать, Матан. ребят. Вот, значит, теперь мы как бы, ну, я не знаю, я бы, ж... как ты называешь жадник, да? То есть, да. Э, ну, просто загонял бы постепенно. Вот эти трое имеют Берешь, по одного в друга, да? Причем мне пофиг вообще какой. Они да. могут одного и того же иметь, да. да? Про это ничего не скажем. Да. Вот, значит, э, эти трое должны иметь по два друга. Эм, по два друга, да? Да. Ну, то есть, по крайней мере, уже теннисистов как минимум два. Да. <смех> Потому что иначе бы они не смогли иметь по два друга. Вот, ну и так можно продолжать. Да, Я можно вот. продолжать, по идее. Собственно, да? у нас получается два уравнения. Во-первых, если мы обозначим число этих теннисистов и шахматистов за К и Т, то К равно 47. Это да. шахматисты, а это теннисисты. То это 47. Да. А второе, что нам нужно, это что? Если мы воспользуемся вот этим методом, да. нам так. нужно, чтобы на самом деле К а. деленное на 3, округленное вверх, минус 1, было меньше и брало, чем t. Что тут написано? Тут написано, что мы их группируем по три. Это я их делю на три да. количества. Понятно, что если у меня группка вылезает, то нужно округлить да. вверх, поэтому вот я это делаю. И так как у меня вот здесь 0 друзей, то да. я учитаю единицу. И вот это количество друзей в последней группе, она должно быть хотя бы Да. Да, вот Да, да, такая Уфа. Вполне программистская задача. Ну да? отсюда мы получаем, как бы, ну видно, что... На самом деле k это приблизительно 3 четверти. Ну да, видно, что примерно, да, примерно. Вот, теперь нужно просто подобрать да? число. Т, т, т. Нет, вообще. А, нет. Всего, да, всего. да. А То есть 40, видно, 70. что k это примерно 3t. А -а -а. Вот. Значит, ну отсюда мы посмотрим. Да, примерно 3t, да. Найдем примерно 3 четверти и подберем ответ. 11, Самое легкое, которое 11, можно 11, взять, это 36. 12, да, 36. Но 36, если мы возьмем, то у нас нам потребуется по этой формуле 11. Ой, ровно столько. Вот. А если мы возьмем больше 37, то нам уже нужно будет 12. То есть, не получится. Да. И да, ответ да, 36. Да, да, да. В, в этом 36. Вот да, ну, да, вот да, это как... почему жадненько можно делать? Ну, понятное дело, что если мы как-то распределим количество друзей, то потом, допустим, у нас вот здесь где-то есть незаполненная позиция. И она где-то вот здесь. Ну, то есть... Будем составлять вот такую табличку «Количество а, почему друзей». почему вообще это правильно делалось? Почему это наилучший способ, да. Давай сос давайте составим такую табличку «Количество друзей», в которой в каждом столбце будет, соответственно, количество uh, и так далее. Да, а здесь будут… А здесь, соответственно, три um. слота. И, да. допустим, у нас какой-то слот не заполнен, а потом следующий заполнен. Ну да. Давайте перенесем его сюда, хуже не станет. А что значит «перенесем сюда»? Это значит, что у этого челика было, допустим. Отрежем ему дружбу, да. Х друзей, да. Он а мы, соответственно, с... некоторых из них рассорили, да? и у него стало вот столько друзей. И Т меньше, чем Х, и ничего не испортилось. Максимум мы уменьшили количество теннисистов, поэтому можем заполнить табличку именно вот таким способом. Да, слушай, шикарно. И все, работает. Пока все совершенно топорно. Вот. Так, пока все топорно, пока я все это решил это тоже быстро довольно. Итак, дана окружность. Так, нормально. И у нее есть три хорды. Нарисуем их как-то. Ага, Касая, да, хорда? Значит, и пронумеруем эти все три точки. А, B, C, D, E B и F. И нам дано миллион длин отрезков. Вот так. здесь 12, тут 27, тут 15, тут 9 так. и тут 11. Так, да а также 20. нам дано, да, что да, да, вот да, здесь да, да, прямой, прямой угол. А что требуют? Что Значит, хотят? есть два задания. <coughs> Первое. Найдите длину отрезка AD на 2 балла. И второе. Радиус окружности. Ох. Так. Думайте. Дерзайте. Думайте сами. Решайте сами. Решать или не решать. Геометрия. Да. Так. Сейчас. Тут требуется некоторое знание. Я помню скажу. нечто. Вот это к вот этому, по-моему, равно это к вот этому. <связываю> Верно? Степень точки, так называемая, да? Да, да, да. Она одна и та же, да, во всех Итак, направлениях. Да, давайте назовем степенью точки, вот этой точки, ну, любой точки внутри окружности, отношение... У, ну, соответственно, тут x, y и z, тогда назовем, что x, z на z, y – это степень точки. Ой, да, не отношение, а произведение, да. И утверждается, что она константа, какую бы мы хорду ни взяли. И, при... и это же работает для дальней точки. Если возьмем точку вот здесь да. и посчитаем, соответственно, тут… Степень пин -точки не у нас не я не, не помню такого. x, y, z, <свят> только они на боку лежат, неважно. То тогда опять-таки x, z на y, z, это константа опять-таки. И равна квадрату касательной. Да. И она равна, соответственно, квадрату касательной, потому что тут просто на два раза берется. Да, но это из исподобие треугольника. Значит так, 12 на 27, 270, и еще 54, 324. Ну, вроде да, да. Степень этой точки. И она же равна… Давай, это T, а это S. Т угу. на 15 плюс S. Это первое, что можно сказать. Угу. У тебя 5 и S одинаковые. Блин. <с> я поэтому ненавижу букву S. В. Да, потому что она похожа на пятерку, да. V. Особенно, когда я пишу 15S. Один S или… <с> 15, Можно вот так писать. 155. 155 Но, а, да. да. Так, а, а, подожди, но с другой стороны это же тоже. А, так второе тоже. Да. V на 15 плюс T равно степени этой. Да, вот это, ну вот это. Ну, собственно говоря, все. Отсюда мы можем узнать длины обоих да, этих отрезков. Да, длины обоих отрезков. А что нам требуется как раз? Э, нам требуется а. длина обоих, AD, поэтому нам достаточно да. узнать длины да. обоих отрезков. Да, э, ну что, да, тут уравнение, конечно, не линейное, но, наверное, t так, на 15 плюс v, Сейчас да? я это сотру. Ну, наверное, если я вычту, Давай я, я его учу. быстро решу. Ну да, я вычитаю, у меня сокращается квадратный член. Да. И получается, что 15 на t минус v равно 225. Опа. То есть t минус v. Да. t равно v плюс 15. Вот. Вот, а теперь можно ну, это вот сюда подставить. Да. Т квадрат подставить. Ну, то есть t равно 18. То есть V квадрат плюс. Т, Т, Т, Т, Т просто. Давай сюда подставим. Нет, почему? 99 от 32. Т на Т равно 324. А, окей. Т квадрат равно 324, то есть t равно 18. Да. А V равно 3. Отлично. И мы узнали длину этого ответа. Она стоит на 36. А второй вопрос радиус. Радиус. И вот тут вообще жесть. Радиус. Заметьте. Радиус. Радиус. Думаете? Радиус. Радиус. Так. Так, что-то очевидное, да, должно быть прям сразу. Нет? Да. Так, тридцать девять здесь и тридцать шесть здесь. Под прямым углом. С таким углом. С таким углом большой облом. С таким углом везде облом. Так. Как же нам быть? Что же мне здесь надо заметить? Точки-то две, да? Да. Так. 18. 27. Так. Так. 18, 27. Ой, а, эти два в сумме дают 18. Опа. Значит, это диаметр. Да. Мы, собственно, получаем, что, да, раз он Все. делит хорду пополам. Да, да, да. И перерапевтигулярен, то он проходит, соответственно, через центр. Ну и тогда, соответственно, это 39 пополам. Да, радиус 16,5. Отличная. Подобрали ну, чиселки. Да, неплохо. Дан набор чисел от минус 1 до минус двадцати На доску выписали. На доску выписали всевозможные подмножества данного набора, в которых есть хотя бы два числа. А, ну в если единичное и пустое множество, которые единичный... Которое хотя бы два числа. А, хотя бы два. Наоборот, двух, трех и так далее. Да. Для каждого выписанного подмножества вычислили произведение всех чисел, принадлежащих данному подмножеству. Чему равна сумма всех этих произведений? То есть нужно знать сумму произведений всех подмножеств, длина которых хотя бы два. Дерзайте. Так дожди ну ка Ну-ка. Я, кажется, решил. Правильно, да? А если я просто напишу это для подмножества из 26 чисел, просто да. возьму и напишу. Тогда для нашего подмножества это равно нулю. Да. Потому что у нас... А, папа осенила! Потому что вот тут минус один. Да, да. Папу осенила. А с другой стороны, это 1 плюс x1 плюс x2 плюс так далее, плюс 26, x26 да. плюс все, что требуется найти. <связывается> Задача решена. Да. А, ну, я даже, эти вот... я даже немножко по-другому решал. Ну, близко. Понятно, да, всем все? То есть... Рассмотрим такое выражение, оно равно сумме, ну как бы, вот тут пошли иксы, и хит и иксы, x, иксы, xk. то есть да. как раз эти произведения идут. Ровно то, что нам нужно, вот здесь живет. Все, что не вошло, это единица, пустое подножство, и одноэлементное. Только и мне не нравится, что… Сейчас, сейчас ты увидишь, что у меня. Давайте возьмем многочлен P от X, который равен X-1 на X-2… И так далее. Да, на x минус 26. На х минус 26. Да. Заметим. А. О! Слушай, тоже прикольно. Заметим, что, ну, как бы можно воспользоваться, например, теоремой Виета обобщенной. Mm. Заметим, что у нас как бы перед, э, перед катом членом, Да. у нас это будет сумма, короче, по кат, для да. до n, э, все возможные Конечно. произведения катых, да. вот этих штук, на x в катой. Что-то ну, такое. Да, да, вот. Ну, теперь возьмем, давайте x равно 1. Да. Многочтен занулится, а все произведения просуммируются. Ну да. Ну то же самое, да? Ровно. Да. Получилось. Э -э но что, что нам не подходит? Нам не подходит единица коэффициент перед первым, который x в степени максимальной. Ну да. И минус вот эта штука. Так? Ну да. Да. Конечно. Ну, тут то же самое. Но тут-то вот здесь плюс, а тут не не, не не не Плюс. Это же вот. А, все. Да-да-да. Все то же самое. И, короче, не вот так. Да, это даже всего. более стандартно, чем это, да. мне кажется. Хотя да. не знаю. Плюс сумма равна нулю. Вот. Ну, естественно, можем посчитать сумму. И сумма равна, соответственно, и и 20, от 26 до 2. Ну, да. Вот. Да. 26. На двадцать семь пополам минус один, да? Ну дальше понятно. Тринадцать на двадцать семь минус один. Если я не ошибся. Пополам. А, тринадцать на двадцать семь минус один. Ну вроде так. Да. Стереометрия. Стереома. Наслаждайтесь. А, тут есть очень красивый чертеж. На доске он будет не настолько красивый. Правильно стирали? Да. Он висит. Да, он правильно стереотер. Он висит. Ой, господи, как это нарисовать. Он висит. Да, он правильный тетраэдр, который висит над плоскостью. Да. И как-то так странно висит. Господи ж ты, боже мой. Так. Ты должен его на квадрат, да, повесить вниз? Да. Боже на А, не так. Короче, тетраэдр висит над плоскостью, и его проекция — это квадрат. Угу. Выглядит себе. Это бывает. Да. Вот так. Хоп. Хоп. Да. Хоп, хоп. Офигеть. Так. Я надеюсь, что вставит хорошую картинку. Что-то вот такое. Ну, что-то такое, да. Какие-то там. И, вис... Естественно, вот так. Висит. Вот так. Вот так. И вот так. Да. Но, соответственно, ну, цитрайдер типа того, правильный. Да. Значит, все его стороны равны. И его проекция — это квадрат, у которого тоже, понятно, все стороны равны. Так. А Д, Спраш... И известно. Известно, что вот это расстояние. Значит, расстояние от А до плоскости. Ну, неважно, А, Это 22, А расстояние от Б до плоскости это 27. Висит, висит, висит. То есть вот это расстояние 22 до плоскости, а вот это расстояние до проекции 27. Да? Ну да. Да. Ну он висит с одной стороны от плоскости, понятно. Да, он висит с одной стороны от плоскости. 22 и 27. И вопрос. Найдите АВ квадрат. АБ квадрат, в сторону да? тетраэдра. Что именно? В сторону Сторонность утрайдер найти. короче, да. В квадрате. В квадрате. Так. Угу. Сейчас надо думать. Думайте. 22 и 27. Так, 22. То есть он выше на 5 сантиметров. Но ну, это просто один хрен, что считать 0 и 5. И все. Да. Ну, первое а. соображение. Давайте переместим да. его параллельно вниз, так, чтобы его... Вот эта сторона С лежала вот здесь. Да. А B было на, 100, а, на 5. А вот эти, они... Ну, как бы да, вот, вот как бы это нарисовать? Вот, жалко, у нас нет этого трехмерной, да. Так, такая вот, да, вот так, да, у нас. Вот сюда. трехмерного экрана ноутбука. Вот он так вот висит, да. Висит. Да. Он как-то висит. И вот туда вот свисает. И это 5. Блин, как бы это представить себе-то, а? Зараза? Блин, вот картинка хорошая, я по ней делал. Но я думаю, ее прикрепят. А если я вот лучше вот так просто его нарисую, да, и здесь попробую что-то увидеть, вот вместо этого, да, то есть. Но он а... тебя повернут. А? Он тебя повернут. Да, он повернут, но я хочу понять, вот что я здесь, что есть 5. здесь, вот что, что здесь равно 5, как бы, да. Угу. А что здесь равно 5? проекция на плоскость, то есть, ну, как я его так поверну и вот туда, на ту плоскость вот этой точки Она равна 5. Вот. Мне нужно, значит, понять, насколько сильно он наклонен, да? Насколько сильно он наклонен. Вот. То есть, вот я имел вот такой треугольник и начал его, как бы, отклонять в сторону просто. Да. И в какой-то момент я сказал, стоп, и замерил это расстояние. Да. Ну не, совсем, ну, не совсем это. Ну, вот как <вачу> вот, вот оно вначале, если вертикально стояло, оно было вот таким. Да. Горизонтально нулю. Ну, оно как бы, ты замерил расстояние, которое, ты, ну, короче, тут его сложно рисовать. Ну, да. Вот. Но расстояние проекции на... Расстояние, да. Э, значит, короче, Audrey, мы зафиксировали да. вот эту плоскость и замерили расстояние проекции до нее. Ну, да, я просто взял, вот, вот это я за забил, а я тут начал вот сюда идти. Да. И в какой-то момент он равен 5. <къех> Причем я знаю, в какой. Для этого я должен знать половину угла между двумя гранями сходящейся в тетраедре. Угу. Вот. Но вот, я... тут была моя фатальная ошибка. Я, короче, что я подумал? Давайте замерим расстояние между вот такими двумя гранями в тетраедре. Собственно, расстояние между гранями в тетраедре. Я подумал, что оно 60 градусов. Ну, потому что. Почему бы и нет? Все, все углы по 60 градусов. Но проблема в чем? Вот тут угол 60 градусов, а вот эта плоскость повернута к, ну, да. как бы вот к этой. Поэтому мы ее вот так еще раскрываем, и тут угол увеличивается, не уменьшается. Короче, он не 60 градусов. Он не 60, не 60. Вот, и вот в этом я как раз ошибся. Так, вот, вот это, вот смотри, на самом деле вот эта единица, вот единица. А это корень из трех пополам. Uh, нет, да, вот, вот этот треугольник вырезанный, и вот этот угол, половина его нам нужна. Ай, господи ты, боже мой, вот, вот нам Ща. нужно. Ну, то есть я разрезал ножом тетрайдер да. перпендикулярно той дальней оси? Mm, да. Тогда я вижу два равносторонних треугольника, это ты, да, которых вот выделено. Но если uh, да, да, сторона да, да. 1, ну неважно, я сейчас пока буду считать, да, что сторона то это будет корень из трех полам. Соответственно, здесь будет 1 2. а здесь корень из трех полам. То есть, а, а, а, значит, а, вот этот угол, который нам нужен, да, этот угол, который нам нужен, его, соответственно, синус равен 1 на корень из трех. Mm, да. Uh, да. Один на корень из трех. Поделили вот это на это. Да. Может быть, тут вообще что-то простое. Ну-ка, 3 четверти минус 1 человек 2 четверти, да? А, это один на корень из двух. Ну, можно запомнить это, но в принципе нужно. Ну да. Нужно ли это нам или не нужно? Нам нужен угол. То есть нам нужен да, теперь мы что сделаем? Мы найдем вот этот угол между гранями. Вот я уже нашел, но вот Возьмем 180 минус него, поделим пополам, и это будет угол наклона. Ну вот нет ровно, вот, вот, да, 180, mm -hmm. нет, ну 90 минус вот это, да. Yeah. То есть 90 минус этот угол, mm -hmm. это угол наклона. То есть вот этот угол это угол наклона. Да. Yeah. Вот угол, вот угол наклона, и теперь а, угол наклона, значит, соответственно, а, вот у меня картина это опять корень из трех пополам. То есть райды все одинаковые. корень из трех пополам, но ну, от стороны x, неизвестный мне. Корень из трех пополам. Угол И угол наклона. Значит, у меня. А, вот теперь нужно понять: вот этот или этот, да. То есть вот я бахнул сюда. а, э, а э, Ну, то есть, вот это получается ровно. Кажется, вот этот все-таки. Или все-таки этот, да? короче, папа что да. делает? Он берет, вот сюда рисует проект. Да, да, просто, да. Вот тут угол это, соответственно. И говорит, что вот это 5, а вот этот, собственно, сторона на ну, корень из трех пополам. И по углу у нас есть сравнение, у нас есть синус этого угла, и мы можем все узнать. Да? Ну да. Вот. Ну теперь... то теперь пятеркой будет, получается, э, вот это вот одна вторая, что ли пятерка будет? Или наоборот, один на корень из двух. Вот только? Мне правильно. кажется, это вообще не тот прямой угол. А тут же самый. Он тот же самый же. Смотри, он висел. Вот, он висел у меня. Пятеркой будет, по-моему, один делить на Высота корень из двух. в нем. Высота в нем. По-моему, вот Да, да, да. Все, один на корень из двух будет пятеркой. Все. Да. x равно 5 корней из двух. И х квадрат равно 5. Да, да. Все. Вот. А теперь, соответственно, Добия. мой метод, который я подумал уже после того, как понял, что там не 60 градусов. Но это было после муницип, к сожалению. Вот. Давайте что сделаем? Нарисуем диагональ квадрата. Обозначим ее за х. Поймем, что диагональ квадрата это и есть сторона петрайбера. Ну да. Потому что диагональ квадрата ну, это С. Да. Отлично. Значит, вот здесь x делить на корень из двух. Да. И x делить на корень из двух это вот эта сторона. Теперь ну, берем да. вот это. Вот это cd угу. И она, собственно, x. Да. А вот здесь прямой угол. Да. Получаем треугольник, где вот эта сторона x, Здесь x делить на корень из двух. А здесь 5. А, и все, да? Потому Просто. что вот тут вот такая проекция вот сюда, прямой угол. Ну, понятно, да? Да-да-да-да-да-да. Вот, но отсюда решаем квадратное уравнение, получаем, что x да. квадрат — это 50. Отлично. Просто потеряем Пифагора. Отлично, отлично, превосходно все, да. Супер. Вот, отлично. Супер. ответы сошлись. Все, седьмая задача готова. Вот. И последняя задача из муниципального этапа за одиннадцатый класс. И наконец-то что-то интеллектуальное. Собственная задача. Дана полоска 1 на N. Хоп. N клеточек. Вот такая вот полосочка. Угу. В каждой угу. клетке стоит либо плюс, либо минус. Давайте что-нибудь намалюем. Угу. Не знаю. Пофигу. Э -э Ваня умеет задержать следующую операцию. Выбрать любые три клетки, не обязательно последовательные, одна из которых находится ровно посередине между двумя другими. Например. О -о -о -о, пахнет террин вот И этими самыми э, всякими аритметическими... Э, теоремами вот ну, Теоремы всякие о а, а, простых числах. Но вообще нет. Это Или свойство вот аритмической Пахнет, Короче, запахнет террин тау. Ну, короче, понятно. Взять две клетки и, собственно... Теорема да. Грина Тау, что-то такое. Вот так можно делать. Сейчас буду умничать долго. да? И <сех> и не решу ничего. <сех> Соответственно, поменяй <сех> знаки на противоположные. <сех> ну, понятно. <сех> то есть, если мы, например, выбрали вот эти три клетки, то мы берем и меняем знак. Тут становится минус, тут становится минус, а тут становится плюс. Блин. Вот. <сех> да. Назовем число n позитивным. Хорошее слово. Позитивное. Если можно получить из расстановки из одних минусов расстановку из одних плюсов, то есть изначально у нас есть полоска с, с одними минусами, Тун -тун -тун -тун -тун -тун -тун. а стала полоска из одних плюсов после какого-то количества операций, тогда она позитивная. Вопрос: сколько позитивных чисел среди чисел от трех? до 1700. три позитивное три число действительно позитивное как мы это поняли давайте поможем понять что число три позитивное опа так так что ты можешь сделать некоторые следующий конечно я сейчас сделаю значит значит Итак, минус-минус-минус-минус-минус, так, эм, значит, и еще по минусу. Думайте. Еще по минусу. Вот. Ух ты. 7 позитивное. Ты сделал не самый очевидный вывод. Так. Э -э почему? Потому что раз, два, три. Да. Что говорит папа? 3 плюс 4 т все позитивные. Да. Что говорит папа, собственно? Uh, он говорит, давайте возьмем, пусть полоска не делится на два. Тогда у нее есть центральный элемент. Давайте да. всегда делать э, центральный элемент и, соответственно, вот эти два каких-то симметричных. Но тогда, если мы возьмем вот это и заменим, у нас изначально на все минусы, вот этот элемент будет меняться каждый ход, а вот эти изменятся по одному разу на да. плюсы и больше меняться не будут. Значит, если у нас количество ходов будет нечетное, то вот этот центральный элемент тоже изменится. Нечетное число раз, превратится в плюс, и вся полоска станет плюсами. Вот, но это, соответственно, отвечает за то, что тут 3 плюс 4t. Да. Отлично. Фиак. Так, давай про 4 пойдем. Давайте. Ага. Блин! Я чувствую, что невозможно, но не могу понять сразу почему. Сейчас, значит, ты меняешь три плюса. А, так. Сейчас. Еще раз, значит, поменял эти два, а это плюс, так, да? Так. Ну и что? И какого рожна дальше? Что? Что дальше? Веримор, что а дальше? Ты... Так, я чувствую с задницы, что нельзя для четырех. У тебя, кстати, сейчас уда получилось, получается или не Ну не важно. Ну давай, давай докажем, что для четырех нельзя. Да. Как мы это сделаем? Изначально у нас все минусы. Давайте напишем. Какой то Не знаю даже. Вот инварианты не получаются, но можно запустить так называемый алгоритм dx. Не важно, что это значит. Дейкстра и синистра — это половинки задницы, по-медицински. Но это не та дейкстра. Я не хочу ее запускать. Вот. Значит, тут единственный ход с учетом симметрии, по модулю симметрии, это вот такой. Папа напился безалкогольного пива. <сık> <сık> Давайте посмотрим, куда мы можем так. попасть из вот этой позиции. Мы можем либо заменить, и прийти сюда. Это неинтересно. Да. Либо заменить второй возможный ход. Ну, можно да, сделать два. Получается: Ой, плюс, минус, минус, плюс. Ну, то есть сделал два минуса и два да. плюса. Да. А теперь попробуем понять, откуда мы можем прийти сюда. Откуда, если мы... Да, или... Куда мы можем прийти отсюда? Замечаем, что мы можем прийти только вот сюда. А -а -а. Потому что если мы заменим здесь, мы придем сюда. Здесь тоже только с симметрией. Нет, еще мы можем прийти в один плюс и три минуса. Да. Да. Смотри, у нас есть два хода. Ну а либо вот такой ход, либо вот такой. А. Проверим оба. я забыл про центральную симметрию. Да, да, да, да, да. Как не ходи сюда, вернешься. Ну и все. Вот. И мы понимаем, что у нас это замкнутая ножка. Все. Все пошла. Ходов никуда из него не смычется. И он равно 4 Не подходит. Давай поймем что-нибудь еще. Да. Попробуем взять какой-нибудь. Вот ты сделал какой-то очень странный вывод, ну а это ты это не хочешь сделать более легкий вывод? Более легкий? Ну, ну, эм, мне нужно обобщить либо этот, либо этот, да? Вот тебе как-то нужно вот, вот что-то понять. Вот что ну, такое... давай с пятью по помучаемся. Вот. Давай не будем. Нет, не будем? Не надо с пятью. Так. Давай потом. Так, значит, вывод, вывод, вывод. Ну да. Но может есть какой-то все-таки инвариант, который при, при четности, а, что четные невозможно никакие. Давай попробуем с шестью. Да. А, блин. Да, 3 к позитивные все. Так, отлично. Значит, что говорит папа не без моей помощи? Что мы можем просто присоединить вот такую штуку к уже позитивному числу и получить позитивное? И все. А вообще три? Нет, подожди. То есть три а! 3! Значит, x Ладно, не позитивное, отсюда 3 плюс x тоже. Да. Значит, О -о! это следует, следует из-за того, что. Это мы можем... круто, да. Очевидно, что тоже тот же вывод работает для вот этого. Если x позитивно, это x плюс 4 тоже позитивное. По да. твоему алгоритму добавить. Да, 20, да, 20, да, 20, 20 20 да. Сейчас. Конечно, конечно, конечно. Подожди. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. 3. Подожди. Три мы просто с одной стороны добавили, да? Да. Значит, у нас есть два варианта ходов. Мы добавляем с одной стороны три клетки и сразу их делаем плюсами и забываем про них. Либо мы добавляем с двух сторон от полоски по две клетки. Соответственно, делаем два раза ход с центральным. Оно не изменяется, а все Все, центральный. Я понял, да. Не изменяется центральный, но... Ну, то есть, С каким центральным Потому что это может только для нечетного. Ну, да, для нечетного, хорошо. А для четного? Как прибавить четыре? Можно, да? Ну хорошо, у нас уже есть, что у нас а, есть. Сейчас, вот, если, например, вот я знаю, что какое-то четное. Вот... А, так, ты знаешь, 6? что 3К позитивные? Да. Я знаю, что 3К позитивные... 3K у тебя остаются 3К плюс 1 и 3К плюс 2, так? Да. Ну вот 3К плюс... Сейчас, значит... Я пытаюсь прибавить 2, чтобы всегда вот... Ну, то есть 3 плюс 4t позитивный, но мне нужно конечно что в принципе x плюс 4t тоже позитивный. Для нечетного я это понимаю. Зачем? Для четного нет. Нет? Тебе это не может? Сейчас. Значит, сейчас. Хорошо. 4 негативная. Смотри, ты знаешь, что у тебя 3 позити... 7 да. позитивная, так? 7 позитивная, Мы это да. доказали. Все. Так. <клышко> да, значит, 7 плюс 3t, то есть 1... Плюс 3t, кроме 4, кроме 1 и 4, 1 можно не предлагать, ну да. значит все позитивные, Так, отлично. Очевидно в очевидной схеме, да. Значит 3k плюс 1 выяснить, остается 3k плюс 2, да, 3k плюс 2, про 5 не думаем, 8, да, ну э, сейчас, или 11, вот 11 точно позитивный. да. Значит, что мы делаем? Мы добавляем еще по два плюса, получаем 11. Да, 11 точно позитивно. Значит, после 11 И мы знаем, что 3к плюс 2 тоже позитивные. Значит, что мы, что мы сейчас сделали? Больше мы не выяснили, все. Вот что мы знаем. Мы выяснили вот этим способом, что у нас позитивные 3, 7, 11. А вот этим способом, прибавляя 3, мы можем получить все числа, которые э, того же остатка, но при этом больше. Значит, мы знаем, что у нас позитивные вообще все числа, кроме некоторых Некоторые начальных. Некоторые да, начальные. Десятка не уже позитивна. То есть, на самом деле, десятка это после семерки. Девятка после тройки. Да. Про восьмерку не ясно. Про Значит, семерку уже знаем. У нас Шестерка есть три проблемы. 4, 5, 8. Все. 4, 5, 8. Все. Все остальные числа мы доказали только что, что позитивные. Да. А про 4 мы доказали, что оно негативное, можно сказать. Да. Остается 5 и 8. Да. Ну что, помучим пятерку? Я даже не знаю, что доказывать. Давай немножечко это. Да, про пятерку вообще непонятно. С одной стороны. Ну, я я сама доказываю. Да. Да. Ну может, давай я ее помучу немножко. Ну, да. например, Сделал три плюса. Потом сделал. Давай а вот отсюда. Минус плюс плюс. Так? Да. Дальше я могу. А у меня у меня тут есть так можно сделать плюс минус плюс минус плюс да плюс минус плюс минус плюс снова три минуса. плюс минус минус плюс минус плюс плюс наверное нет плюс минус плюс минус плюс а Сейчас, э... плюс минус а эти меняю минус плюс да. минус. Да, да да да дальше минус плюс плюс Плюс-минус! А, нет, обратно. Нет, ничего не получается. Но кажется, что не выходит. Но может быть я неправильно делаю. Ну, короче, про пятерку непонятно. Непонятно. Поэтому. Если про пятерку бы мы решили, что можно, да. то и восьмерку можно. Вот. Ну, давайте непонятно. Не получается сходу сделать нахрап. Давайте попробуем сделать мой алгоритм только для пятерки. О! А если мы докажем, что восьмерку нельзя, тогда пятерку точно нельзя. Да, кстати. Но кажется, то, что нельзя доказывать, сложнее то, что можно, да? Ну, может быть. Я вот не, <с intellect> есть... не понимаю, как доказывать тут. <смех> короче, в чем мысль? У нас есть два числа, 5 и 8. Да. А, либо. <смех> либо их обоих нельзя, либо одно из них можно меньше, а второе нельзя. Да, либо оба. Наоборот, в смысле. Да, либо, можно, либо оба можно. И нам как бы хочется доказать, что либо пятерку можно, либо восьмерку нельзя, либо у нас придется вообще два раза доказывать. <смех> вот. И понятно, что то, что если мы будем доказывать, что восьмерку нельзя, это будет как бы сложнее, чем то, что мы пятерку нельзя доказывать. Потому что нам по-хорошему не видно, что можно сделать, кроме перебора всех вариантов. Ну, а -а -а. может, он и небольшой. Здесь три да. раз тройка, Поэтому да, три, давайте хотя бы пятерки. сделаем мой алгоритм четыре для пятерки. Тройки, что да. гарантирует мой алгоритм? Он гарантирует, что если есть ответ, то мы его найдем. Да. Потому что мы пойдем во все ну, да, во комбинации, все, возможно, мы даже сможем понять, все. как его сделать, просто пройдем по предкам. 32 да. фигня, 32 позиции. А если, естественно, нет, симметрии еще учитывая. Еще симметрии. Да. Вот, а если его нет, то мы его, то мы Но, это тоже да, поймем. Да, Давай да. сделаем для пятерки, так, минус-минус-минус-минус-минус. Вообще неплохо, да, задачка такая, остались пятерки. Вот еще. этот, короче, алгоритм, <с который я описал, это в целом алгоритм Dijkstra, ну, похож на него, ну, или BFS, если для… Короче. Мы просто идем по. Ну, сейчас я буду конкретно запускать БФС. Да, да. То есть мы, как бы, идем по всем позициям, мы из них ну, расходимся, да, пока лягачим. у нас есть. Здесь у нас есть три четыре хода. Ну, 2 симметрично. Да, два хода вот таких симметричных То значит, давай три. Давай только оставлять только симметричные, да? Да, давай даже не так. Сейчас Эй. я запишу, короче, чтобы мне было удобнее. Давай. Возможно, это будет немножко странно. Я буду писать крестики и нолики. Ну, давай. Давай, нолики это минусы. Да. Отсюда у нас есть ход. Ноль-ноль крестик-крестик-крестик. Да. Есть ход. Ноль крестик-крестик-крестик ноль. Да. А также есть ход. 0. х ноль х ноль Крестик ноль крестик х х Вот. х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х да, дракон после, после... Да, а что, даже, я, В смысле… Да, начиная даже с третьей книги он был, Ой, по не помню. У этих… У Может быть. копов потом… Давайте сделаем <coughs> вот такой ход <вот> сейчас. <coughs> у нас получилось xx0xx, которую да. ты, кстати, не получил. А -а -а. Это Нет, если… Мы... Момент, по получил, Это да. если мы сделали вот, да, вот так. Получил, получил, Дальше мы можем сделать вот так. Да. Тогда у нас получится 0x0 0x. Да. Или мы сделаем центральный, но это возвратит нас сюда, да. поэтому так делать не будем. Вторая симметрична. Ну, вот такая симметрична. Отлично. Вот отсюда да, да, да, да, мы можем сделать да, замену да, вот да, такую. Да, но тогда мы придем сюда. Да, Если да, мы заменим да, вот так, да, то мы придем да, сюда. Конечно. Поэтому можно ее не писать. Если мы заменим вот так, то это дебилизм. Да. Если мы заменим вот так. Да мы придем сюда. сюда. Да, да, Уже очень хорошо. Да. И значит, у нас еще вариант... есть еще вариант, что мы заменим вот так. Да. Но тогда мы придем вот сюда, только развернутую. Да. да. Отсюда Отлично. Все. Значит, вот тут у нас все. Все, приехали. Все. Да. Теперь смотрим на вот эту. Хо-хо. Можем сделать так, тогда вернемся назад. Если сделаем так, придем сюда. Если сделаем так, придем сюда. Естественно, вот так тоже придем сюда. Да. Значит, тут у нас тоже все. Все. Это тоже все, да? Да. Ну, это мы уже рассмотрели. У нас остаются вот эти две. А эти две, да? Ну, давай проверять их. Если мы сделаем вот так, мы придем сюда. Да. Вот так. О, Мы придем сюда. Вот так, мы придем. хо Вот сюда. Все. А если мы сделаем вот так? Ххо, ххо, ххо, ха ххо. Да. Да, то мы придем. Нет, сейчас, нет, ххо. Хе, о, хе. Мы придем вот сюда, по-моему. Х, х-х, э, ой. Х-х-х, о, о. Да. Мы да, да. Сюда. Все. Значит, тут тоже все. Остается только одна веточка. Одна наша надежда. Да, ну тоже. Давайте заменим сюда. так, у нас мы пришли сюда. Да. Да. Заменим вот так, мы пришли сюда. сюда. А, а если мы заменим вот так, то И мы пришли сюда. сюда. Все. Все. И мы обошли все варианты. Всё. Мы зациклились, хрен, здесь есть... Значит, пятерку нельзя. Нельзя. Но теперь у нас проблема. Ну да. Теперь нам нужно понимать, для, для n равно 8. Финиш, и да? для восьмерки делать это как-то не очень как хочется. как Но может придется. А может придется какой-то инвариант искать умный. Или, возможно, придется и просто моделировать, как это сделать по-хорошему. Вот. Значит. давай это Слушай, я, ну, я бы сказал так. Вот так точно невозможно. Вариант придумать нельзя. Может, для восьмерки можно все-таки? Дай попробуем. Потому что мне кажется, что если нельзя, то это садизм в первой степени. Все-таки восьмая задача. Но тем не менее, то есть вот может быть все-таки можно. Плюс, плюс, плюс, плюс, плюс, плюс. Так. Начнем с этого. Плюс-плюс, минус. Уже один всего минус. Один. Так. Помогите, Медведь, помогите, да, ну я, а, придите на помощь. Но ну, я пришел, сказал, Медведь, тебе легче стало. <laughs> так, три минуса. Ам... Плюс, минус, плюс. Сейчас мы занимаемся некоторым свободным поиском. Я не могу понять. Пока ничего не могу сделать. Плюс, плюс, минус. Да? Нет. Подожди, стой. Что у меня сейчас было? Блин. Мне кажется, что я, я не мог сейчас прям найти. Подожди. Так. <сöring> <сöring> сейчас, <сöring> Хорошо. Плюс, плюс. Давай а, так, давай писать стой, по моей стратегии. Я не могу. Подожди. Короче, плюс... Давай по моей стратегии. Плюс... Писать. Короче, плюс... что я делаю? Плюс, плюс, ладно, плюс. Так. По твоей стратегии, ну вот по твоей. Ну ладно, моя стратегия мы... не важна. Да. Но, <смех> другая стратегия не важно. <смех> <смех> и это <смех> ясно, что папа сделал вот такой ход. Ну да. И, и такой вот такой правда. ход. Теперь хочется куда-то еще минус этот загнать, чтобы возникла симметрия картинок, да? Э, куда-то хочется его загнать, чтобы возникла симметрия картинок. Э, э, э, да. Минус, плюс, минус, задница, а -а -а. плюс, плюс, минус, два минуса, шесть плюсов, неужели не -не нельзя, нет, не вижу, собака, давай я параллельно буду делать, не могу понять пока, не могу понять, я же могу понять верно или не ладно, если честно, я, короче, забыл, так ответ дай? А, давай цифры. так, ответ да, это можно сделать. Ё-моё! А, ну, ну потому, да, что да. Ну, доказывать даже, как да. нельзя, это нет, как нет, бы нереал странно. нереально, это, не это, это нереально, да, это нереально, конечно, да. Ясно, что Ой, ответ сейчас. быть, да. сейчас, сейчас я буду 4, пытаться вспомнить, как я это сделал. Блин, ну сейчас, ну как, неужели у меня не получается, а? Почему у меня не получается? Why not? Uh, плюс, плюс, плюс. А минус, вы пока минус, думаете плюс. с нами на перегонке. Да да да, да, да, да, да. Быстрее. Так. Минус плюс-плюс. Минус плюс-плюс. Теперь надо забить. Патронами забить непокорному грудь. Ну, шо я, я знаю, на Коровом государстве нужен здравый покой. Я всегда буду против. Я всегда буду против. Ой, у меня ой, получилось четыре хода. О, ты уже сделал? Не, смотри. Покажи. Ладно. Ответы в четыре хода. Убил. Начало такое, как у тебя. Блин. Так. Я делаю вот эти и вот эти. Да, да, а дальше? А теперь я, внимание, заменяю вот эти три. Сейчас, вот эти три. Я пытался так, и хрен что вышло. Заменяем вот эти три. Я пытался так, и мне ничего не вышло. Я неправильно пытался. Блин! Ну, тут я немножко стидерил. Я помню, что начало вот такое можно сделать. А, а потом я... понятно, что нужно создать последовательный ну, подотрезок ну, Да, XO. Ну, вообще как сама идея, что надо не, не, не думать об этом варианте, а тупо просто делать. Да. Да, она такая, она нетривиальная. Что то решил, да, ее? Да, ее я, я ну, вроде решил. Круто. Я Получается ответ, что много. все кроме 4.5, то есть еще 1600... Я думаю, не очень много решили, да? 98. Нет, по-моему, ну типа она такая нормальная. Но с восьмеркой надо выдумать это вообще. Фух. Ну там потыкаешь и получится в целом. <laughs> да, круто. Круто! Вот. По-моему, я там даже научился, если хотя бы 8 клеточек вычитать одну. А, да. То есть я научился вот тут, ну, как бы понятно. Да, все. Вот. Супер! Друзья, вот такой муницип! Ну что, да. удачи на регионе и на да? по да? Следующий будет регион, да, будет? Следующий будет регион. Когда он будет? Ну это уже. Январь. А, и да, все. Супер! Миша! А -а -а -а! Супер! Откуда привет всем!